Всем привет, с вами Макс Риск Гейминг или Игры, Макс Риск Гейминг Игры, то есть это мой второй канал, ссылочка на мой первый канал по игре и любым играм и ссылочка на мой третий канал, Риск Старт Зуба Зуба, там уже абсолютно вся серия Зуба, там очень много серий, так что советую посмотреть, вроде бы обновлено еще не вышло, вроде бы мы продолжаем, давайте, ну еще так что обязательно подписывайтесь, если вы пришли, Новенький, то давайте-ка. на риск старта зуба-зуба. Если вам нравится зуба. Если вам не нравится или нравится половина половина то лучше жишь. Мне еще лагает, лучше же Подписываться на меня. То на всех лучше, да. Почему именно на меня? На всех лучше жишь. это, конечно, да. Это вроде бы Стив. Самый летающий это Стив, который прячется. Так, смотрите, тут у нас есть... Бак, бам, и удел. Я не знаю, почему вот так вот именно. Возможно, это лаги, или он так специально делает. В общем, баг у нас завис. Эй, кто меня убил летающую мышь? Баг, я не знаю, что хочешь. Ну, в общем, я расскажу в помощь, возможно. Если получится, то да, конечно. В общем, подписывайтесь на канал, и мы будем жаловаться на игру, потому что... Почему смайлики, они на автомате ставятся? Тут нам ну, нужно пофиксить, да, пофиксить нужно. В общем, как это пожаловаться нужно, им написать, только у меня вот нет времени на это все В общем, на стриме, я думаю, будет времешком. Или вы мне напомните на стриме. Кому не сложно, заходите на стрим, канал Риск Стартом Стрим. На этом канале не будет стримов. Не, возможно, будет только кто-то другой человек. Ну ладно, никто не будет, я буду, <laughs> да. Повторный стрим, вот это тоже согласен с этим. В общем, вот так вот. Сейчас будем с вами играть, тащи то ищи топ один занимать, все будет классно. Так, минус ноль кубков, а точнее плюс 0 кубков. Это тоже хорошо очень. Забирай, забирай, забирай. Так, вперед. Мы с тобой рычаем очень хорошо. Если вам нравится такой звук, то ставь, ставь лайк. Просто рай лайк. рыбука. Самое прикольное. Пошли. Р -р -р. Это зоопарк для р -р -р. Очень прикольно. Пошли-пошли сюда. Бам-бум-бам. Ну кто нападает будет, а? Кто? Опа, она нашелся один бам. Он какой за а? потом бам, я ему потом бам удел, отступаю. Кидай бомбочку. Бах, испугал. Так, топ-10. Карта сужается. Понятненько, понятненько. А, Нашел лисицу, хоть лисицу поймаю. Так, бам кину. Он такие, Чё за приколы? А я такой, бабах! Мне зовут Макс Рис, тут сокол за мной пришел. А, один вон сокол. Сокол, пошел вон. Я боюсь сокола. Лучше мне жить и хп зарабатывать, да? Так вот. А, там сокол. Это нас сокола, что ли? В общем, а, пингвин, пошел вон. Пингвин, иди вон. Хп, хп, регенерация. Хоть топ-2 за них, хоть что-то. А, блин, пошел вон, блин. А, че вырубаете? Чего вы такие бездушные? Пошел вон. А, блин. Это мы по -хп снес дам. У кого-то убили. Шок. Давай, давай, давай, давай, давай. Я это заберу. Блин, достал, вот хитрец, мелкий. Ненавижу пандочку. Она всегда сидит здесь. Хитрая пандочка. Хитрая пандочка. Нет, блин, уйди, Пж. Ставь лайк, если ты не любишь пандочек <с> или любишь тоже. <с> Ставь лайк. В общем, канал Макс Рис, там посвящен играм Roblox. Все-таки понравился Роблокс, так что можно по Роблоксу. Вообще я хочу дефаться. Пошел вон. Пошли. Нет. Топ-3. Топ-3 занимаем место. Так. Ну пошла бита, пошла бита. Вообще так. В общем, спасибо за просмотр. Это короткий видеоролик. Подписывайтесь на все мои YouTube каналы. Ставьте лайки на всех каналах. Я так буду чаще, чем раньше набираю лайки, тем самым чаще запускаю данные видеоролики. Всем удачи, всем пока.